не пройдёшь, с такой штукой. какой штукой? С вот А в связи с чем вы человек не даёте пройти? А в связи с тем, что это транспортное средство. Докажи, что это не так. Ну, транспортное я средство... Я думаю, что нужно а доказывать существование транспортного средства. общественное мероприятие... Так, а вот вообще Но непонятно, не кто. Просто. Не нужно я с, я с этим не человеком спорить. Я? Гражданин. Да. А просто советы раздаёт? Да. Всё просмотрим, Бесплатный юрист. Главное, юристы на входе, такой вот сервис. с такими вещами сюда нельзя. Почему? Сделаю свой с другом. Отлично, молодец. Слово селфи неправильно понимаете. Может, мы будем давать уроки английского языка? Может быть. Ну, он нам юридические консультации какие-то, а мы ему уроки английского. Ждаем помощь. Давайте так, вот тут видно, что плакат, да? Часть не пустыли вам, часть не пустыли. Еще маркеры, лазники и так далее. Содержимое плакатов я собираюсь показывать или не показывать. Там уже мероприятие. Мероприятие сейчас началось. Ну, подойдите, посмотрите. Давайте фотографируем. Что? Подождите. Есть какая-то обязанность показывать вам плакаты? Нет. у меня есть право идти и разворачивать плакат, когда отказитесь. Уже в Почему, я туда хочу? Это что такое? Неконсистентно как-то у них это, понятие о том, как, как проходить. О, это ваше любимое. Ничего не может подвергаться пыткам, насилию, или унижающему человеческое достоинство, обращению. Или наказание. Заключенным! Болит заключенным! Свободу! Болит заключенным! Свободу! Болит заключенным. заключенным! А кто вы участвуете в массовом пикете? Да. Народ разгонять выйти. Тоже вас беспокоит в не ситуация не в Москве. Очень а беспокоит. Лест... А почему без плаката сегодня? Без вас плаката? А зачем плакат? И так все ясно? Да. В принципе, да. В принципе, да. Да нет, по-моему, с первого, с первого взгляда видно. С первого взгляда видно, да. Мы за это. Золотые на самом золотые. деле, да. Мы с вами да. согласны. Именно поэтому мы против тех полицейских, которые избивают людей, которые хватают людей за мирные митинги, знаете, которые вот какими-то каким загадками тут что-то вот на грани угроз каких-то вот разговаривают, на грани запугивания какого-то. Вот. Или вы всегда так просто разговариваете? Я так разговариваю с вами? Да. Сейчас? Да. Я сейчас вас запутал. А что вы на меня так не клоняли? А Просто, чтобы в глаза вам посмотреть. Хорошо. Просто, просто я выше вас, поэтому приходится немножко опуститься. Хорошо. бы понимаю. на одном уровне, я бы не видел. Я еще Настроение хорошее у вас? У меня вы... замечательное настроение. Вы не представляете, суббота заключенные сидят. Дождь, дождь. Прекрасное настроение, да? Здесь у вас хорошее настроение, что же вы... Вы вот нашему оператору на входе хамили. Я не хамили. Хамил. У меня сказали, катил... катился бы ты отсюда. Я тебе Да, да, да. Говорю. У меня записано, у меня диктофон это всегда включен хорошо. с собой. я очень рад за тебя. Знаешь, это очень хорошо, такой мотокон. Серьезно. Конечно, хорошо. А вы тут как бы участвуете или нет? Вы почему не, не прошли? Не пропустили. — А почему? — мастей, всех И, свет. — Я смотрю, что-то не та компания собрала. черно Чёрно-красный флаг — это ж кого они? Это анархисты. — Анархисты? — Да. — Вы сами представляете, какие идеи? разделяете политически. Ну, блин, сложно сказать. Ну, так в данном про... случае, как? Свободу политзаключенным. Да. Ну, чё. Да. Да. Во! Да. Да. Да. Ну, да. как, да. Ну, демократические да. такие, вообще. Демократические, ну, что... Да. Выборы да. точно должны быть. Нет, это никаких демократических. Надо же менять политический строй. После да. этого уже что-то говорили. Лозунг «Россия без Путина» там звучал. Это тоже такая можно сказать общая ценность вот да после которой что-то может не измениться плохо, да. а... а чтобы был следующий нужны выборы поэтому да. россия без да. путина и да. требует да, выборов да, вот, да, вот да, они вместе да. должны работать в москве митинг то есть каждую неделю теперь и я думаю что вот это может подействовать Когда митинг идет каждую неделю но типа Властей, что, власти что-то заметят, возможно, типа, Потому что народ не просто один раз вышел и все изобил, а он регулярно выходит. Если государственные органы оказывают некачественные услуги, значит, нужно как-то на них повлиять. Все, что они делают, они делают на деньги людей, которые платят налоги. Почему эти люди из своих, значит меценатов избивают на улице, когда их меценаты пытаются просто выразить свое мнение, то, что им по закону положено. Зачем пришел, расскажи. А, а, а можно матом? Да можно, конечно. А, а как я, ты еще говорить об этом? Заебали. Это самый короткий ответ. А, ну, все. Да, то есть, то есть, заебали мусора, которые пиздят не почем людей. Заебали упыри во власти, которые просто... Говорят, что, блядь, чуваки, мы вас не пустим на выборы, почему? А потому что блядь, а идите нахуй с другом. Да. Не пустим на митинг за. за да, выборы. не пустим. Вот, что... Блять, вот это все вместе заебало. Все, вот это вот единственное почему-то Уважительная причина. Все? Да. Ну, я пришла, во-первых, потому что моего соотечественника Влада Барабанова незаконно задержали за мирную акцию, потому что власть применяет э, совершенно незаконные методы, э, которые противоречат всем принципам этическим правам и прежде всего Конституции Российской Федерации. Ну, а еще я пришла, потому что чтобы показать, что я против недопуска кандидатов в Москве, что быть честные только что тут со сцены объявили о том что э, на большой покровской стартует э, стартует серия одиночных пикетов сменяемых люди постараются выразить свою солидарность с владом барабаном и другими полизаключенными и с проблемами выборов в москве так что мы сейчас я думаю пойдем туда как я понимаю уже первый человек который начал э, серию пикетов здесь да? трех часов так я не знаю может кто-нибудь сейчас уже к пяти ближе да В Москве, когда полиция сложно способна защищать людей, убивают этих людей. Я считаю, что это невозможно. Эта информация у вас уже есть. Вы уже третий патруль просто подходит по да. Мендэла. Сколько еще будет? Можете рассказать? <музыка> <музыка> вот она идет. Что вызывать? Ты полно тут. У своя них полиция. своя полиция? о Тут что в изобрели! У каждого есть своя полиция, у каждого, у, а, каждого, у, каждого у каждого объекта такого вот есть своя полиция. Территория суда где? Вывод за забором, забор что-то означает? Может там территория суда? Пятый отдел. 268-45. А вы кто? Тоже сотрудник полиции, да? Нет. Просто с ними дружите? Хорошие дружеские отношения с людьми, которые тут. Которые тут без оснований документы спрашивают и те, кто пикетирует, да? А какое основание? Не знаете? Ну вы по-дружески передайте, а то они нам не ответят. Нет? Сами просто не знаете, да, что придумать? Ладно. Главное, чтоб вам спалось хорошо. Сколько же неравнодушных людей-то вам предупреждают, что впереди что-то законное творится? Мало беззакония, надо исправить. Да. А вот ссылки будем стоять? Не знаю, может еще чаще. А вот она с вами будем стоять. А у меня уже записывали, злодеи. Я забыл, не помню, а а вы обращаетесь к гражданину, вы должны представиться, фамилию, должность и звание своим называть. Не за что. Всего хорошего. Осторожнее. Сразу отвергнулся. А что и подобряемые здесь. А у вас еще там плакаты, Да. Есть? Интересно? Конечно. Вот они не просто тупо сидят в автобусе, когда можно там чем угодно заниматься. У них вот зарплата отрабатывает. То туда прогулять, то сюда. Они могли бы давно сказать, да ничего не случится, и пойти. Но они честные. Да. Несправедливые, но честные. Им сказали, вот тебе по 500 рублей, езжай на митинг. Вот они и поехали. Автобусник странный. Ну вот у нас первый день бессрочного или непрерывного пикета заканчивается. Первый день мы выдержали испытания. Время 22.00 практически. Мы заканчиваем и сворачиваемся. Завтра с новыми силами начнем далее. Даже полиция вынуждена признать, что, что мы соблюдаем закон. И что мы имеем право. Да, полиция. это слова полиции. Они проходили мимо и говорили, да, да, да вы имеете право. Небольшое, но достижение. В общем, мы ушли, и полицейские ушли. Вот что в их фантазии, в их больной фантазии, или в больной фантазии их начальника, что должно было произойти вот все это время? Какого нарушения правопорядка они не дождались? О, базик уже развернулся, прям, чтобы вот прям а, стартовать. Был. Да, он тут стоял все, все вас... время. А мы, вы, может, тогда нас уж подвезете... Нет, нам не нравится слово «садитесь» в вашем исполнении.